Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала вами заново Я, мы, серия Кролики. Вот сегодня наконец-то долгожданное видео, по крайней мере одного человека, который мне на Вайбер написал, что когда видео о кроликах. Наконец-то мы его сегодня снимем, покажем, какие у нас новости, потому что в связи с этим заболеванием COVID-19 даже к нам оно пришло. Население у нас тут небольшое, но все же начали мы болеть. Ну не мы, слава Боже, а люди на работе, которые были с нами, со мной вместе работали поэтому приходится работать больше за всех наконец-то выбрался домой сколько Юля у меня? Четыре дня кормится сама или 5? Да уже он больше наверное пять дней Юлька кормится жинка сама, то есть и кроликов и синок, и курок и короче все во дворе я ухожу на работу в пол пятого утра прихожу где-то в час бывает в два, покушал в контору, а потом заново в 4 уже должен быть на ферме Приезжаю домой уже в десятом часу, ну 9 с копейками, 21 с копейками Поэтому я к кроликам уже, честно говоря, не ходил, свинкам Юлька говорит, что были запоносили, но там случайно этот комбикорм дала Короче, Комбикорм для кроликов стоял ну, в мешках, в сарае И вот она этот комбикорм свинок пожалела, накормила Желудок стал в одних, вдрых понос. Ну, слабого вроде спасли, все хорошо. Ну, сейчас мы пройдемся по хозяйству, покажем. Крольчиху сегодня выпустил. Так, забежал, честно, на 5 минут. Еще там в крольчатнике и не был. Юлька сказала, что крольчихи отказались за одни лапы. Сколько? Три сдохло? Угу. Три сдохло. Ну, короче, вот у меня 5 дней не было дома. Поилки поторвались. Сейчас мы это все пройдем, покажем. Также мы пройдем по.. Сечкарни, которую показывал в предыдущем видео, было большое количество вопросов по длине рез, среза Тут пацаны позвонили, что сегодня привезут мне заново комбикорм Ну и хотели бы взять еще дополнительно сено Вот сейчас мы... этом начали начал уже молотить молотилкой буквально 5 минут назад Ну сейчас мы это тоже покажем и расскажу по поводу этого среза Ну что, пойдемте... А, курки живы-здоровы сказали Ну, я посмотрел, у ну, живы-здоровы Даже вода у них есть, у А яйца не или не-не, несут. Ну пошли сходи, сходи, Я езжу сюда в этом аккуратненьке. Идет это, госконтроль. Йо просто. А ч яйца без то Вот здесь яйцо, смотрю, лежит. В уголку здесь яйцо лежит. Что за фигня? А снесли. Ладно, будем разбираться. Ну, по крайней мере, здесь пенопласт не съели, потому что там защищено. Ну, а с земли до сюда долететь метр восемьдесят пять не смогли. Паутина уже какая-то. Ну, тут, знаете, тепленькая. Ну что, сенарник? Гол. Сена вот немножко скинул с вышек. Это не с фермы, это не с рулона, это была росов Ну, здесь сколько там. Не пол рулона, третью часть, может, четвертую часть рулона. Четвертая, наверное. Там мы скрутим, конечно же покажем, подержимся сенарник посмотрим uh -huh. Так, тут желательно uh -huh. Соломы сюда, наверное, закинуть надо Сейчас проходим. Юрий, надо чистить все, Юля Так, вот эти у нас были запоносили свинки Даже не свинки эти фитаки. Они уже кушать хотят Но, слава Богу, порошок для от поноса телят Два раза мы их дали То есть я привез Сюда жинки дал, ну, вроде отошли, все хорошо. Попки чистые, только в загоне уже грязно. Здесь вот эти белые ландрасики. Жинка, как я понимаю, дала... Что-то дала? А, кандекорм для коликов. У, -у, -у. У них сильно животы болели, то есть лежали на пузе и не вставали, есть не хотели. То есть желудки, ну, встали желудки. С помощью молочной кислоты мы их запустили в 10 часов ночи. Ну, свинку мы будем бить. Я уже это показывал и рассказывал. Прошло уже неделю после опороса, они все погибли, ну их там было два Поэтому она пойдет у нас на шашлик, будем шашлик И на этой неделе я договорился с фитрачом нашим местным Будем его легчать, конечно, друзья, это показывать мы не будем Но туда к Новому году к столу уже будет порося Можете немножко попозже Так, что еще здесь? Что ты легся? Что ты ляжешь? Подселимся Здесь солома обычно с этой стороны солома наложил большую кучу такую, так что сегодня нужно рулом соломы провести У нас здесь еще есть. Ну да Но так я так. ждал больше, а хуже. А тут что, есть? пустая? Наверное, ничего. Ну что, пойдемте к роликам, друзья. Друзья, вот крольчиха достала из клеточки. Думаю, посмотрю, что она, как она будет двигаться, и все остальное. Она сидела с малышами, малышам уже порядка 18 дней. Но она не такая не живая, не мертвая. Задняя лапа левая. Так вот что она пролизована Не знаю, может защемила где-то в этом ячейке. Ну я бы не сказал, что шакал хороший. Угу. морда не мокрая, а то скажут, морда, мордочка мокрая. Нет, все хорошо. Желудок прощупается, вроде бы сдуть нету. Проблема с этой лапой. Что ну, я из клеточки ей убрал. Честно, крольчат будем делать подкукование, то есть подсаживать к другие крольчихи. Бить я и не буду Посмотрим, что будет Ну, здесь животик Да не вроде не стутая Ну, что-то, знаете, вот схуднел тазик совсем Бывает у них такое С тазиком Но убить мы и не будем Посмотрим, что с ним будет Крольчат мы уберем к другой мамке Подводим. Пойдемте на, на ужастики посмотрим так, Что по поводу кроликов? Кролики все хотят жрать. Вода на удивление есть. О, даже комбикорм есть. Я немножко подсыпала. <звы> вот он, кролячий комбикорм. Это специально показываю тем людям, которые сказали, что сено очень сильно большой срез. За счет гранулятора все это врурурук и угрануло. Угу. Ну, а это отдельная история. Посмотрите на столе. Трогать руками нельзя. Их сейчас вскроем обязательно. Сигни покажу. <звы> Их сейчас вскроем, посмотрим, может, как стадиоз, может, что-то еще. Потому что запрокинута голова в одного и в во второго. Вскрывать, друзья, в обязательном порядке. Потому что, чтобы понимать, от чего и почему, и при каких внешних признаках был или произошел падеж. Вскрытие в обязательном порядке. Как бы там некрасиво это звучало, или еще что-то такое. Здесь уже белбосики. Их можно уже взвесить. Но я думаю, здесь... Три крольчихи и один крол угу. Можно будет кого-то пробовать осеменять Но пока в настоящее время пробовать это не буду Буквально дня три назад, может, четыре, позвонил мне подписчик, можно сказать, моего канала С города Могилёва предложил у него приобрести, точнее, забрать все поголовье кролика Конечно же, не бесплатно Он даже сам не определился по сумме и стоимости кроликов Но у него сейчас в настоящее время НЗБ и бургунцы Бургунцев он брал якобы с... откуда? С Словении? Словакии. Короче, если кто-то смотрит Некрасивое слово, короче, да? Вы уже извините. Выражу. Потом вырежу. Если кто-то смотрит интернет, в YouTube, есть такой еще моряк. КФК лишь СМФ. Ну, моряк, да? И он доставляет кроликов сюда, на территорию Республики Беларусь, Россию, Казахстан, в любом количестве, каких вы хотите кроликов. Он захотел развести хорошее поголовье НЗБ и бургунцев И по этому поводу взял у этого человека себе парочку, мальчика и девочку Я сам их еще не видел, но хотелось бы конечно съездить посмотреть Какую сумму он захочет за свое поголовье Потому что я сказал, работу поменял и будет менять место жительства Кроликов больше там заводить не будет, потому что он будет жить в городе Из частного сектора переезжает Поэтому у него металлические клетки под навесом сделаны я ему попросил скинуть мне цену на клетки и скинуть цены на все э, маточное поголовье. Ну, если что-то устроит меня, а я думаю, надеюсь, меня это устроит по цене, поедем на буси забирать кроликов, Ну, или покупать точнее. Так, идем по нашему дальше хозяйство. Поэтому я и не хочу торопиться всех покрывать, кто покрывается в настоящее время. Потому что это все помесь, друзья. Здесь внизу еще один сидит. Мясо. но ну, он уже мясо, ее просто... это сюда, клади Вот такой. Вот такой, посмотрите. Он сидит один. Чернышок. Он переболел коксидиозом, между прочим. В маленьком, в раннем, в раннем деятельстве. Красавец. А, он живет в темноте. Знаете, черный в темноте. Так и даже не видно, что Видно, я ночью как-то проходил без фонарика, даже не стал эту бредку открывать. Здесь еще и расти Здесь вот беленький, он от РЗБшечки. Угу, пушистик. Да, пушистик. <смех> тише, тише. Вот эти вот, такие лишь бы ушки коротенькие, <смех> но с тупой. <И> сам тупой. <смех> так, правда чтобы не встать А, ноу-хау. Беленька <смех> сделала ноу-хау. Я в не надо не... Там так хорошо. То есть, было вот так? Чтобы она не это, она поставила вот так, друзья. Ну, нет. Тут гвоздик наверное. Вот было там хорошо у меня пристроено. все, я, я поломал. Я, я не... Вся конструкция разлетела. Друзья, я, я не был в крольчатнике 4 дня. ну один раз заходил. Я думаю, нормально. Угу. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Так, рыжики. Рыжики-шмюджики. Друзья, сейчас у нас почище маленькие. Тише, тише, тише, тише, тише. Тише, тише. Ну, думаешь, я боюсь этого. Вот такой. Джирджай. Шел. Шел вон. Ну, нормально. Нормально. Ну, нормально. Нормально. Нормально у нас все было. Но... нормально. Так. Тут живы здоровы? Ну, да. Камрикорма. Это вода, выпили а, Пусто, как пусто Ну съели, выпили, отдавала им все угу. Все пусто, друзья а? Все окей. Okay. Так, пойдем посмотрим сразу, куда мне подбрасывается малышей Сюда подбросить, Юлю? Нет Вверх а, а что неуслабкается? Посмотри Алла, я тише. тебе говорила, Лиза. Пиши, пиши Ой, что мой Пиши ты Как они плакают Погождение Но не переломлено Наверх Надо, надо взять чайник спрей За пульс Сюда? Mm, да а? Чего ты? Uh -huh. Что с ним такое? Это кто? Морда тупая какая-то И уши какие-то тупые Что за кролик? Нормально Папа НЗБ Ну только цвет не НЗБ Тихо ты, дай посмотреть. Внутрендец, блядь, такая а морда. Ищи надкусы на ухо. Ну. Вперед. А тут они все такие. Посмотрите. Все модные. Что тут с глазом одним. А, да, вот я забыла еще сказать. У глазом. Глаз. Он ослепнет, Юля. Надо же было этом... Затратить. А их сильно не видно, они все бегают. Чище ты. А, сидит как мама такой. Конъюнктивит. Ой, еще ложи. Ну, сейчас обработаю. ее. Сейчас обрабатывать надо. Ой, так Здесь она. нет никого. Здесь там мамка одна. Еще воды она тоже, на потому воду не пила. Я подливаю ей просто. В обед ходила подливала? Сейчас Утром. Обед. Так она, получается, не пила? Ну, не хочется ей. Это вы ужастик. Ужастик пропустил. Так. У нас тут эта Юлька занимается осеменением крольчих. Да. Друзья, вот так не делайте Говорит привезли люди к крольчиху, я посадила к мальчику Молодец! Сколько ты тут сидишь? Три дня? Надо проверить, мы же ее уже съели Или а? она съела ему что-нибудь Так, это тихо ты Это не наша крольчиха, посмотрите, грязная Тише Ну я же не боюсь кролику, дорогая Поместный. Забираем, отсаживаем сразу же Тихо, тихо, тихо Вот сюда. Волитесь Так, вот здесь Эх, <как> Так, вот здесь вот у нас Вот такие крыльчата. Угу. Если вам, к сожалению, ничего Ну, они сами пропадут Мы Ну, подсадим, наверх конечно, подсадим другой. туда Ну, они маловероятно, на что нас Нормально Потому что у нее даже молоко пропало, там молока нет Четыре? Да, или пять Четыре кроличонка Так, здесь у нас что бегает? Зайцы! Зайцы! Братцы-кролики Зайца, мамка ваша, деда Уже сдохла, мамка? Нет Не, мамка живая Все хорошо Опа, тут курица сидит Что тут делаешь? Курица сидит Тут живая Там тоже все хорошо Так, а здесь что у нас снизу? Там тоже все хорошо Молиться отсюда. Так она гнездо делает? Ну что Я не знаю. Там не глядела. Она гнездо делает? Она не может. Это или ложное гнездо? Либо это старое может. Да не старое. Вот она я очистит. Ладно, угу. друзья, будем сейчас разбираться по этой крольчихе. Она покрывалась, но ну, ну, рано еще. Так, вот тут билбосики еще. Ну, Когда вовремя наливаешь воду, тогда они начинают ее грызть. ну потому что воды нет. Угу. Да, питьки хотите? Сейчас папка вас покормит, угу. покормить ходить сюда, малыш. Покормить. Морда большая, а сама маленькая, потому что пить хочешь. Ходите. Угу. Если сразу не борешь? Так, и здесь у нас что? Вау, друзья, посмотрите, как у серого кролика бывает чисто и аккуратно. Хорошо. Стыдно показывать. Хорошо там но все. Но комбикорм. Все как это, Зато комбикорм. Комбикорм есть, клетка грязь. Mm. О, круто. Так, что он еще? Конечно же, как я что-то буду здесь делать, я вам показать, друзья, не буду. Это же коммерческая тайна. Почистить клетки, налить им воду. Просмотреть этих деток. Мы покажем, как мы будем дальше делать измельчение сена И расскажем, что такое рацион И как я его искал Потому что, знаете, спрашиваю Можешь скинуть рацион кормления своих кроликов? Рацион именно комбикорма Ну что составит себе рацион То есть сделать для кроликов, для откорма Что нужно, как, точнее, какие питательные вещества Нужно в комбикорме для того или иного возраста крольчат, То есть, какое количество белка в комбикорме какое количество энергии в комбикорме какое количество углеводов фосфора, кальция и все остальное это делается на основании того, что берется, например, зерно, сено, солома, жмыхи э, там, и премиксы какие-то сдаются на анализ в Беларуси все эти колхозы все колхозы в обязательном порядке весной-осенью сдают все свое зерно э, на анализы в лаборатории поэтому, если вы будете покупать в, в колхозе в любом ту или, или иной продукции, можно ее конечно же потребовать в сертификат в котором будет указано и белок и углеводы и витамины те длинные в каком количестве и тогда уже при составлении рациона комбикорма вы можете основываться например там, овес белок там 12 процентов или овес 8 процентов белка а кукуруза белок там 13 процентов углеводов там 16 процентов и на основании всех этих показателей делается уже рацион так вот спрашиваю в интернете людей во первых сначала забиваешь рацион по комбикорму от а обеда там в фига спрашиваешь у тех людей у кого там 50 тысяч подписчиков там там я спрашивал многих людей поверьте у многих и мне вот информация потому что знаете как будто они сами ее купили за какие-то сумасшедшие гроши. поэтому Берешь старую советскую книгу, ну, по крайней мере, я это сделал. И там все четко, ясно и, на, ну, и понятно написано. Какое количество должно быть привода, какое количество белка. Мы зерно уже закупили, сено мы рубим. У нас известные наши показатели по тем или иным продуктам, то есть кукуруза, ячмень, пшеница, тратикали. Поэтому Юльке уже надоело слушать, она уже стоит и Это важная информация. На основании этого делается комбикон. Наш рацион мы обязательно скинем в интернет и покажем, как мы его делаем. Ну что, пошлите нарезку. Посмотрим. Точнее, не как, а зачем. И какие размеры. Вперед. Ну вот, друзья, конечно же, погодные условия очень, не очень, очень нехорошие. Но длина среза у нас пол сантиметра. Вот это все, друзья, это все уберется, когда я повторно закину вот эту часть коми То есть здесь ничего сложного нет. Можете сами убедиться сантиметра это достаточно для того чтобы сделать гранул сито мы не используем то есть не надо эту вот часть грубую просевать даже вот такие вот сурбалки она закатает вот эту гранулу так ну что работает включить. мне нравится что она тихо работает которую мы делаем друзья делают состав 30 процентов сена как это говорят должна быть сенная мука должна быть конечно хорошо когда он должен быть если бы все производители комбикормов делали так как должно быть я уверен что во всех наших сельскохозяйственных подворьях растет не кабаны а вот такие его динозавры но ну, ну это неправда потому что сено попадает я уверен здесь не в рулоне а в рулоне там плит плести если ты вечером делаешь плохое освещение, ты эту плесень не видишь и закидываешь сюда А плесень, ну, чтобы убить, это же надо температура огромная, а у грунариатор этой температуры процентов не будет Ну, она там нагревается матрица, но ну, не такой же степени, что все это убивается. Потом с кормилками кормим, и всё, она потокнет, вот как умеряет Хрен знает, что она падла Это я так сказал, как фидиоз, может, там не как фидиоз Ну, посмотрим камерой звучит копытом надоедает и это все это делать она ну, вот, вот такой друзья в этом видео мы показали как все же у нас происходит процесс как и в предыдущем по измельчению сена но осталось что нам показать как мы измельчаем зерно смешиваем и конечно же всем пока друзья на канале, подписывайтесь на наш канал, будьте счастливы, всем счастья, здоровья и Делитесь в социальных сетях, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всем пока, счастья, и благополучия.